Ч ещ там было у нас? Это был тяжелый год. Песня разработчиков. От Библока. Ну-ка, ч это? Это был тяжелый год. А! И народ уже. Это под песня этого копила. Семан Шлипакова. Наши игры в них играть. Выкатили Бэтлфилд. Трейлер, блядь, их разослил. И да, был русский, никак не он Не было такого в истории фиротез. Не хотите, не покупайте С женщиной поставил крест <связь> Все сексисты, шевинисты <шивы, связь> Вот вам новый ассасим <связь> <связь> <Так, связь> Чем вам он не угодил Эта фишка Подумаешь, что там до нас Где его сейчас нет-то? Гринди и не будет рать Экономия времени и вас теперь Да, ты Волкин Дэд, народ не Давай. Не и и тоже не копий, Давай хоть даже в коробку компании от права на. Волкин Дэд, так что и будут доделывать. На нет. Да, это, Втоприк, это сразу нет карманы к игрокам я подарил великий тест давай кину вам бурш лов без NPC прогресс это будущее а исправлять косики как и во всех наших играх будет наша комьюнити не, не будет, а че так а я когда-то был худым правда ты был худым? я знаю Маш, привет на да. Один сплошной донат, видите? Тяжелый год. Очень тяжелый, вообще нереальный. И народ уже не тот. Не тот, как будто бы подменили. Перестал он подкупать. И не покупает, и не донатит. Наши крыбних игра. Сами приходится играть в это дерьмо. Вот так и запишу. Обращение с Новым Годом к своим подписчикам поздравления не было я поздравляю вас с новым годом желаю всего самого спасибо. лучшего. спасибо тебя на... тоже с новым годом дмитрий тут вы можете нажать на всякие разные подписываем кнопочки до да. подписываем кнопочки до <связь> вас плейлисты то что было в 2018 году Было действительно много классных роликов на нашем канале и если да и песни по играм и литералы Я про по Детройту там и песню и не и пропустил, и но и она в принципе прикольная. Будет еще больше, так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, желайте в комментариях. О, еще заново, заново какая-то песня, всего, что я по-моему, пропустил. Хорошо, чтобы у вас в год был сам крутым, ребят, чтобы угу. все ваши мечты сбылись, ну и мои тоже. До новых встреч, пока-пока. Тебя тоже. Так.